последние годы по результатам исследований происходит снижение численности домовых воробьев. По какой причине это происходит, выясняла наш корреспондент НЖ Минибаева. На территории не только Татарстана, но и в европейской части России обитает два вида воробьев. Домовый воробей, который традиционно всегда был соседом человека. Второй вид – полевой. Его место обитания – это сельская местность, места, где есть естественное насаждение. По словам Ильгизара Рахимова, сейчас количество домового воробья сократилось, и это место занял другой вид. Речь идет не только о воробьях. В целом о состоянии, скажем так, видов в природе. И поэтому, конечно же, этот вопрос не может быть неинтересным для специалистов-биологов. И главный тут вот в чем. Мы об этом уже говорим, о том, что в природе существуют определенные закономерности. Закономерности связаны с тем, что одни виды они увеличивают свою численность, другие года – их численность уменьшается. Этот процесс вполне закономерный и существовал еще до появления человека на нашей планете. Именно по этому природному закону и обитают виды, и взаимодействия от человека здесь нет. Хотя э, некоторые факторы в данном случае могут сыграть определенную роль, э, ну, как бы э, на фоне общего спада численности они еще сыграют свою роль. Ну, например, воробьи где питаются у нас в городе? В основном около пищевых бачков и так далее, там, где скапливаются отходы с нашего стола и так далее. Сейчас, вы знаете, баки в большинстве закрыты, это раз. Во-вторых, их не выносят с огромными кучами, скажем, на, на улицу и так далее. Нигде это не скапливается. Поэтому, соответственно, э, ну, кормовая база вот, в лице дополнительного при, прикорма э, в лице пищевых отходов, это, по сути дела, сейчас Отсутствует. Ильгизар Рахимов уверяет, что пройдет 3-4 года и численность домового воробья в соответствии с законами начнет постепенно увеличиваться. И все встанет на свои места.